Ой, спасибо, мои хорошие, за то, что поздравили меня с днем. Так. Сегодня 28-ое. Не зря я прилетаю. А, Лиза, привет! Подожди. Где этот лысый? Эм, эм. лысый. Сейчас, подождите, люди, приходите. Эм, ладно. Так, записались голосовые сообщения, Адриану. Адриан, алё. Ты лысый, Почему я должен тебя искать? то я на блог спасибо так уйди, У меня тут меня тут директор пришел поздравлять oh, иди, иди спуститесь. я потом расскажу куда мы пойдем no, иди по сюда директор да тебе директор квя директор П Погоди, ты э это тот э который я ты я темный филин темный филин, филин? Тёмный ну, ты пришел на изображение поздравить Ой, как да <связненный связненный> <филин>. привет <приятно. связненный> Только я сейчас отряну лицо, словами, где он? Где Его отряду, сегодня не будет. не будет. Он, он, он уехал на курсы мои. Без... Он, а я, ну, да. Можешь... Да, я портал Модельный, открыл нет. ему. И он уехал я на мои курсы. Дяну, он приедет сегодня днем. Сейчас ночь. Сейчас 6 утра влюб. Значит, не ночь, а утро. У утро, пришло? боже мой. Он, он приедет днем. Ну, да, понимаю, мне что тут выглядели. надо кое-что ему передать, но потом я тебе передам. Пока и... или Мне, мне надо, тебе пока надо будет пойдем, передать. И пока иди, я тебя найду. Покуляем, пойдем, я погуляем, надо погуляем, пока иди. посмотреть, все ли я да. подготовил. Так, Спасибо это подарок, на... это соединение. А да. Всё. А так, всё куфе мне. Да все при Да. А я... Да не кофе, а купюрни. А, это вот это вот система разработки. Да, спасибо большое, спасибо. Да даже с днем рождения, поздравил собака. С днем рождения вот тебе. Это нормально, в окно. Спасибо, директор. Он теперь соседа Райда Битинг. Спасибо, спасибо большое. Так, Чья? Пойдем. Пойдем. Пойдем. Не показался, я слушал. А, нет, тебе показать, мне кажется. Ладно. Пойдемте, по пока праздновать ко мне День рождения, я кое-что сделал, Идемте, да. идемте, да? знаешь, мне всякие совы мешают, Солы? да, совы Ура. всякие. Ура. я да. вообще козел. даже меня с днём рождения не поздравил, вот сейчас куда-то, а что Я что-то помню, когда я в Украине был, я что-то там помню про сову, ну... Но... Да, сова какая-то, сова ли, да? Да ты, спасибо, конечно. Так, идемте праздновать, короче, идите все субтитры. Ой, я тоже приду, пойду с вами. Привет. А, кто там? Здравствуйте. Привет. Да, посмотрите. Да, месье Дамокл. На а, тебе да, с днем дам. рождения, тебя. Ой, спасибо, как, как а, не. А, еще как... вот, держи так. мой кошелек, Дуб... дубликация, держи кошелек. Я там утоплюсь, хорошо? О а нет, я тоже человек. Что с человеком? Умер на день с рождения. Да тут очень цифра большая. Я мне себя. подарили, ой, спасибо, это что мне такую большую цифру подарили? А, да, а не зря в школе работаю. Да, тут тут что-то там один два. Да миллион, там, 0, 0, 0, миллион несколько, да миллион. Миллион и двадцать четыре тысячи. Э, ну у меня тут тоже. О. Точнее 240 тысяч. Ну ладно. Так, все. Хватит, надеюсь на прожитие. Да, я тут... Потом напишу тебе, куда плыть. Вот. Там поздравляю тебя с днем рождения. О, у меня кивси есть. Так, люди, можем отдыхать? Давайте пока что-нибудь пожарим. Давайте. Так, опасно тут заходить я отоплюсь. Так. О, лопатку. О, лопатку нашел? Давай, давай, так. пожарим мясо. Мы молодцы. Я, я а еду угля нет. Да. Блин, угля не завезли. Да, угля не завезли. Я сейчас пойду сбегу и mm -hmm. умею. Я, я сейчас вот это. А, посмотрю его. потом, что дальше. А, да, сбегу и а Пожалуйста. Олес, пожалуйста, скажи, где находится магазин, где можно купить уголь. Так, в пекарне уголь ладно. Ой, привет! Я вижу, ты там уголь тебе нужен. Да, есть уголь. Да, сейчас я его найду. У меня тут. Я с собой все беру. Да, а ты ладно. Так, не жалуйся. Пока кое-что кое выясняю. Да ничего, ничего, не забей. А, нет, пожалуйста, приследи, чтобы. Здравствуй, Наталья. Что ты делаешь? Mm -hmm. что mm -hmm. mm -hmm. Так, достал... Прочитаем. Ёлки, демона демона ну ладно. Так, прочитаем Но, добью... твои мысли. Да, что, что Давай жарь, Так, прочитаем твои мысли. Так. а то что Иди, а вон прийди, пожалуйста, и дай еще больше. сюда. Мне нужно. Давай, -с. Так. Так, ладно. Ру, сару, села, осила. Что Плес, это? Рис, Урси, это квами. Нет, такого. Стоп, что? Почему у меня сейчас безопасность случилось? Ты что там забыл хамло трабайн алк ты трабайн ты что меня забыл там собака затулая ничего мне надо для обработки информации кое-что да погоди ты у меня что а, нет Только я, я тебе ничего не воровал. как а, хорошо что не знаю где шкатулка ты б там хотя бы свои тайные ходы бы прятал ты еще и в моих тайных ходах лазил ну, я как бы все знаю, Извините. ты от меня никак не скроешь это. Хватит Ой. ломать мне тут все. Ну, извини, все я туда. не хожу в окна. Так, урситута... Да все Осила, здесь. Урситута, розис. Так, и остальные к вами находятся, остальные к вами потеряны, ладно. Да. я они проходят. Надо вообще в моей комнате. Я Просто я кое-что смотрел. Нужно мне. Здравствуйте, <связи> Том Сабин. Можете дать угля побольше? Mm. <связи> так это значит, так, отлечу. Надо сами надо самим не собой поговорить. Так. так, вообще так. Мне нравится, что это город пришел. Mm. Так, прочитай мысли не Натали. Не Натали знает, что украл талисман. Лайла Хризалис. Mm -hmm. mm. Беленький. Yeah. Что за беленький? С mm. белыми волосами. Это Феликс. Он просто перек... Mm. А, это Феликс. Он украл и выбросил. Mm. Так, ребята, ёлки-палки. Ты тут mm -hmm. mm -hmm. mm, смотри. Держи тебе, я угля принес. Немного. Вот, вот, еда. Так, где тут нахуй? Ура, уголь, мы богаты, углен. Ты меня уже заколебал. Ой, привет. Что мы? Ух ты, у меня слишком много угля. Кому Что это такое? Че с ума сходишь? Ну, тут, да. Кому угля подарить? Слишком, слишком много. Так. Уже день. адриан до сих пор нет. Сейчас только так, 11 часов. Я... Ты Ой, это уй, ему передашь. Горячая. Иди сюда, сам это горячий. Да. Так, вот это ты должен будешь передать. Что это? Просто ничего. Ну, им не передам? Передашь или я Нет. приду и вырежу все, что можно у тебя. У ты у знаешь, я пуск, это могу. Я, я это есть. могу. Вернёт, которую моя, моя тётя Пенега, а, которую пуск. я у него свистнул. Ты что? Фигня у моюку не год, который от передалась. Ладно, хорошо передам. Все. Ничего. Так, так все, я пойду, она освобождать. я да, слишком много гуляю, видимо. Первый курс да, его ну, прошел, да. наверное, хорошо. Так, теперь мне осталось дождаться, когда придет Адриан. Много не а, и как раз-таки, когда придет Адриан, я пока посижу, поиграю в PlayStation. Но. Я ему точно когда-то почку выйду. Вот она! В меня! Вы! Собака, сука! Привет. привет! Что? Да, я, я был часики. на курсах. Новые часики, клипсы. Сергей. Да. Клипсы без разницы. Часики, да? да у, меня, посмотри, знаешь, часики, у меня часики. У меня друг, у меня друг есть, слышь? У меня друг есть, короче. Его зовут Максим. Это, он, это, у него такие же. Чего такие же у тебя? У такие Не вообще повеляешь, это чилта. Все, давай. Да, подожди, ты стой, иди сюда. Чего тебе надо? Повредил тебе вот, вот вот это, вот вот это, вот это. Подать себе или мне, я не знаю. У меня он подарил вот эту книжку. И все? Да. Сейчас я ему позвоню. Алло. Вроде да, тоже да. Всё. А, соединение он еще не дал. Какой? Ну, ка а, соединение. соединение. А, Эдмон, у меня да, ну ладно. Что это за соединение? Что за синдром соединения? Mm -hmm. Так, Миракульсбукс, мне не надо пока. Мне да. Много мне возможностей, мне надо это прочитать, он сказал. А мне, посмотри, какую книжку отдал. дал. Мою книгу, которую ты мне забрал, собака. А, запугай. это он у меня в комнате спёр, так, наверное. А ты ничего не забыл? Ой, точно, день рождения. А подарок ты, ты никакой не хочешь подарить? Подожди, он еще не готов. Иди пока. Вот, потом мне подарок, идём, мы Нет. тебя ждем. Да я знаю куда прийти. Иди мне надо за а -а -а. подарок забрать. Ладно. Элайз, позвони Тедди и Луки. Так, я пока-то пойду я с... подарок соберу. Короче, алло. мы, алло, мы, я, короче, рядом приперся. все, скоро придет. Ура, ура, ну, прикольно Попасть. Так, ну, вот это берем. И быстрее на день рождения, нифига тут. Так, а? Ариан должен был сегодня припереться. А уже ведь ночь. Уже темнеет уже, темнеет. Мы его хочешь не праздновать. Ты хочешь еще поесть? Понимаешь, даже их, даже темный адмирал призалит. Алло. Да. Алло. Алло. да. Алё. Я чуть-чуть припоздал. Ну, сейчас всего 5 часов, темнее рано зимой, как бы. Но ничего. Я уже в пути в окно, можете посмотреть там. Так. Па, говядины какие, тюнускарим. Даже тюнускарим надбирал сегодня, мне да. сделал подарок с хризалис. Да ни, никакой кумы. Какой? Акумы. А. Привет. Ура! Привет. На подарок. Ой, подожди, ой, ой, ой, я, вот я тебя увидел, что-то я слеп. Ну ладно. Что ты а делаешь? Куди подарок, а что По... ты мне подарил? На. Что ты мне подарил, да? О, голова. О. Это, это, это там у тебя. И ты кушай. Так, так, все, Так, вылезай отсюда. Да. И он сегодня целый день сидит. уже Это Вылази отсюда, я тебе сказал. Это, это, это, это мое королевство, все. Уссо не трогай. Люди, убирайте фрумсу. Убирайте фрумсу. Он а уже на ней не все. В... Убирай фрум, это все. на меня... Лука топориков я... богряк. Лука, меня... луко. Ну-ки, давай. Люди, давайте торт кушать. Так, сейчас продолжать. подожди, дождемся других наплодить. еще гостей. Что ж, приду... Да нету, все, все, все. Если не примерли, все, все, если в час. Они придут. Не придут, они, придут они, они меня обидели. Я... Пойдем все, поговорить перебить, надо с тобой. А, пока там то ждем других гостей, они придут. Пойдем, Пойдем сюда. Ну-ка ну. я прочитал в книге «Возможности». Что вот что? это соединение, которое мне дал темный Фелин, защитит меня от э, объединения. Я могу соединять люб любые талисманы, и мне не будет от этого плохо. Читы. Читы. И я, самое интересное то, что я могу объединить плагой и тики и не загадывать желания. Тогда больше не нужен суперкот. Тики, и плага, и я буду. Ну, еще не знаю кем. Еще не придумать название. Да, без разницы. Вот, и я... Как плага кот. это... Бага, да. бага. Ну вот, и я там могу это с помощью соединения, соединять и не заказывать желание. Вот так вот. Да, нам еще что можно, что скачать. нельзя, и еще не, не читал. В этом прочитай еще половину книги, и тебе дам на прочитку. Да, Потом так. после послезьба. Так, ну что, там, жарьте картошечку. А, нет, не кушай. И думаю, <социт> Ты меня про <проеки> <социт> О, стонут. какая горячая вода. Кушай. Да, а, горячая вода. А, ешь. А теперь идем на балкон, теперь идем на балкон. А где балкон? Где балкон? не балкон, на крышу. о Так, обратно. Ещё да мне... я теперь просто миллионер теперь стал, ну ладно. А чё у тебя миллионерского? Да мне ещё там темнофильм подарочки подарил. А, ага. а меня, кстати, мне сегодня подарили шагулу кактуса. Я Это лежу в кактус. снеге, заколясь. Кактуса по имени Гриша, его буду звать Гриша. Красивый кактус Гриша. Так, давайте с, с этим торт кушать, Вы что, я для кого готовил, для кого закупался? Вот видишь, за закупание я тебе темнофильм деньги подарил. Да, люди есть в хрумик а, а почему тут вот это я давай я топориком. Чем... Это не хлеб всплес, давай, давай. Это зеленый хлеб. Ты видишь, у меня сегодня зеленая дискотека. У -у -у. А, это Только вещь, торт не, не зеленый. Ну тортов зеленых не было. Взял, которые были. Вот тут есть зеленая посыпка. Ну я верю. Сейчас я подожди вот этот вот соберем эту летающую фанту. Какая-то у тебя волшебная фанта. Это, все. Это, это, это я складывала там на воздушный клей который поднимает да. все. Mm -hmm. а я все надо, на баксы, я надо меня на воздушный клей поднять вот. я буду висеть всю ночь Интересно, у тебя сережки? Mm -hmm. Вообще всю жизнь. да мне сережки все купил так Уши прокал и чисто все купил у Одри, mm -hmm. в магазине. Одри в магазине да у Одри есть одни, в нью йорке магазин вроде с Клаусом а с Клаусом Mm. Вы этим Альянсом пользуетесь? Какой 3, 3 часа утра? Ты че че 6 вечера, ты что? 6 вечера. У тебя Альянс сломался. Да. А ну, он же 8. только 8. в тест 10. разработки, Прошли. его же еще пока не продали полностью. Его только да, мы Ему только Лукой, сказали. Да, ну мы взяли прототип. Прототип. Ну, балбесы, а надо 8. уже новый брать. Да, да вообще, мне подарили триллиарды денежок, Филин. Ну, виси домой около. Вы что ковер сломали? Вы что, вообще а, офигели? Я, я... Да а, ты, а... ты уже задрал меня! Это, это позвонил? Там кому-то сообщение пришло да, по Viberis. Там, там, вот, хватит! Да хватит сломать ковер! Ковры! Общем... Собаки! Я же это снимаю, арендовываю. Меня же ничего. потом за это еще. и... Всё, садимся за стол. Все жрать! Подумаешь, все, все, кто не пришли в честь, полетят. Так, я щас корб... себе. Так, я щас себе кое-что сделаю. Вот так вот. И все, можем сидеть, кушать.